5 Дана схема превращений, в которой каждая реакция обозначена буквой А, Д. Для осуществления превращений выберите 5 реагентов из предложенных, электролиты взяты в виде разбавленных водных растворов. Значит, Изначально нам нужно из карбоната калия, калий получить калий -OH. И По факту нам нужно здесь... Карбонат заменить на гидроксогруппу. Но мы должны вспомнить следующее, что соли реагируют только с щелочами. В результате реакции обязательно должно что-то выпадать в осадок. Калиуаш это у нас уже растворимое вещество. Соответственно нам нужно найти что-то, да, какой-то гидроксид, который будет растворим в исходном виде, но в результате реакции выпадать в осадок. Здесь у нас есть два гидроксида, ферму H3, который растворим, о, нерастворим изначально, поэтому он не подходит. И второй барий H2, щелочь, которая подходит нам по этим пунктам. В результате реакции у нас барий CO3 выпадает в осадок, то есть действительно реакция такого ионного обмена у нас протекает. То есть для пункта А, соответственно, у нас циферка 8. Далее пункт Б, калий H, и должны мы с вами получить водород. Значит, что мы можем здесь сделать? Водород можно получать, например, при сплавлении с алюминием, в результате чего у нас будет образовываться метаалюминаты. Мы должны помнить, что у нас не образуются соли алюминий О3, минус, да, у нас метаалюминаты, не просто алюминаты, а мета. И в результате чего еще дополнительно выделяется водород но мы еще заодно и уравняем. То есть для пункта Б соответствует циферка 2. Следующий В из водорода нам нужно получить железо. И здесь на самом деле два варианта. Либо феррум аж 3 либо феррум 2О3. И всегда используют оксиды. Это один из способов получения металлов из их оксидов. Иногда этот метод называют как пирометаллургия или конкретно с водородом водородотермия. Значит, здесь в результате реакции у нас образуется железо и вода. Давайте мы с вами уравняем. Значит, для пункта В соответствует у нас циферка 5. Г. Из железа мы должны получить нитрат железа. Опять же, нам же здесь нужно взять где-то азотную кислоту. Саму по себе азотную кислоту э, мы на самом деле взять не можем, потому что в результате реакция образуются чаще всего же, э, нитраты железа-3. Мы можем сделать обменную реакцию. Значит, купрум no 3 дважды. калия но 3 мы взять не можем, потому что железо у нас менее активно, чем калий. Но и в принципе, даже если бы что-то протекало, калий у нас щелочной металл, он не захочет отдавать нитрогруппу кому-то, поэтому мы используем нитрат меди, в результате чего медь будет выпадать в осадок. Очень часто а, существуют задачи, например, на пластинку, вот как раз таки с этим обменным процессом. То есть для пункта Г у нас соответствует цифра 7. И последний пункт Д из феррум НО3 дважды мне нужно получить ферум С, то есть заменить нитрогруппу на Сульфит, можно так сказать, на С2- группу. Я ищу, что же у меня здесь есть. На самом деле, тут очевидно, потому что единственный вариант, что у нас здесь есть с серой, это сульфит натрия. И опять же, для того, чтобы две соли вступали между собой в реакцию, у нас должно либо что-то образовываться газообразное, если у нас что-то с э, аммонием есть, да, или с аммиаком, либо у нас что-то должно выпадать в осадок. В данном случае феррум S он малорастворим, значит, такая реакция может протекать, образуется феррум с и нитрат натрия, то есть для пункта D у нас соответствует цифра 3. Таким образом, правильный вариант ответа А8В2В5Г7Д3.